Всем привет! Меня зовут Антон. Сегодня я хочу вам показать вот такую доску удлиненную. Она имеет длину 350 мм, ширину 150 Такой длины достаточно практически для любого размера ноги, вплоть до 48 Вот она вот так вот выглядит с торца. Здесь вот такие... Полосы из паракорда красивые. Доска у нас сборная. Вот такой чемодан. Вот так она открывается. И помимо прочего, за счет того, что доска длинная, на ней можно не только стоять, но на ней можно лежать. Что для этого нужно? Мы кладем доску, оставляем небольшое расстояние, чтобы остистыми отростками позвоночника не попасть на гвозди садимся рядом с ней и ложимся То есть с этой доской прекрасно работать как стоя так и лежа она компактная в сложенном состоянии абсолютно безопасная доска покрыта воском поэтому это практично и даже приятный запах